В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошел кинолекторий творчество Льва Толстого в мировом кинематографе. Сейчас студенты все больше смотрят, но меньше читают, поэтому организаторы выбрали формат кинолектория. Для того, чтобы приблизить классику к современному читателю, особенно к молодому читателю, мы полагаем, что вот этот подход через кино, через кинематограф, он один из наиболее действенных. Участники кинолектории посмотрели отрывки из фильма Сергея Мондорчука «Война и мир». Анна Глазунова, Роман Зингаров, Универньюз.